Всем привет! Скажите, видно ли меня, слышно? Поставьте, пожалуйста, плюсики. Отлично, супер. Так, 8 остальных не ждут. Давайте начинать. Представлюсь, меня зовут Валерия. Я буду отвечать за практическую часть в этом марафоне среди вас. Я менеджер проектов и сегодня хотела бы с вами поговорить про поиск. Поиск ваших будущих денег да, в тендерах коммерческих и в государственных. Так как у нас в основном все новички, да, то скорее всего вы уже столкнулись с таким вопросом, где же искать те самые тендеры помимо основного сайта закупки.го Замыкаться на этом сайте не нужно. Сейчас объясню почему. Несмотря на то, что там действительно находится вся информация по государственным торгам, есть определенные нюансы, которые из вам не предоставят. Давайте посмотрим подробнее. Во-первых, эта система не базируется да, на искусственном интеллекте и не будет вам подбирать максимально подходящий список. Если вы ищете слово, точнее, если вы ищете тендеры со словом автомобиль, то NIS покажет вам это, это направление только в наименовании самого тендера, в извещении. не будет подробно раскрывать. Коды, не будет смотреть детально позиции лота и конечно же не подсветит и не покажет вам ваши товары и услуги документации которая к сожалению бывает очень разного формата заказчики иногда крепят и pdf файлы и какие-то форматы Фотографического так сказать, типа, поэтому это очень сложно распознать и э, увидеть да, свой, свой товар или свою услугу уже в самой документации. На ИСИ это невозможно. Плюс сам по себе сайт не очень богат фильтром. Если вы возьмете какой-либо любой поиск, да, то вы можете задавать определенные критерии. На ИСе, Нельзя поставить расстояние между словами и сделать сразу большую подборку из ключевых слов. Также там невозможно задавать диапазон обеспечений. А для вас это станет очень актуально, когда вы будете видеть и находить какие-то крупные тендеры. Вам будет действительно очень важно, какое обеспечение участия и обеспечение исполнения контракта. Плюс в Иси нет всех, абсолютно всех, которые присутствуют и на коммерческих, и на государственных площадках способов закупок, и не покажет преференции для поставщиков. Также, помимо этих технических моментов, на Иси нет возможности сохранять предыдущие поиски. То есть вы каждый день... Или несколько раз в неделю будете заходить и заново искать а, те тендеры и тех заказчиков, которых вы для себя определили. В системе нет аналитики, вы не сможете проанализировать, а, что из себя представляет заказчик как контрагент, а, где побеждали те или иные участники, особенно по 223 федеральному закону, и... А, Соответственно, вы не сможете заранее найти свою продукцию в позициях планов. В поисковиках, в том числе в нашем, есть такая система поиска, когда по ключевым словам вы можете заранее посмотреть и найти свой товар уже в позиции. То есть каждый год, раз в год, заказчики по 223 по 44 обязаны публиковать свои планы закупок. Но для того, чтобы изучить план э, закупок, конкретного, закупок конкретных заказчиков да, и найти свою какую-то продукцию, вам необходимо провалиться в его план и смотреть уже полностью все эти позиции. Поисковики помогают вам находить это с помощью простого поиска, с помощью просто слов. И э, ИСУ свойственно ломаться частенько, очень перегруженный сайт, иногда бывают регламентные работы, поэтому если вы в пятницу после обеда запланируете что-то поискать и заранее, например, в выходные изучить, то можете столкнуться с тем, что сайт будет не работать. И никто вам не обязан отчитываться, почему он не работает, просто будет объявление, вывешено объявление о том, что проводятся регламентные работы. Системы поиска будут в этот момент работать, даже если ИИС сломается. И очень многие поставщики говорят: ну вот я работаю с конкретным заказчиком или там с двумя-тремя заказчиками, я знаю, когда они размещаются и, соответственно, смотрю на ИИС, отлавливаю их публикации. ИС вас не обовесит о том, что ваш заказчик разместил тот или иной тендер, вам не придет на почту никакое повещение, и вы не узнаете, если процедура будет завершена или снесена. И также ваш заказчик может выйти за пределы ИСа, может публиковать закупки в электронных магазинах или проводить даже какие-то коммерческие тендеры. Поэтому ограничивать только ИИСом не стоит. Как же выбирать систему поиска? На рынке сейчас очень много всяческих систем, где-то самых популярных на слуху порядка 5-7. Кому будет интересно, я могу скинуть список в чат, да, в котором мы работаем в WhatsApp. Не буду останавливаться на всех. Выделю, выделю для вас самые-самые такие эффективные поисковики. Помимо этих семи, которые находятся в топе, да, есть еще где-то порядка 30. Но когда вы выбираете поисковик, вам нужно руководствоваться определенными целями и задачами, которые вы ставите перед собой, входя в рынок госторгов и коммерческих торгов. Вам нужно понимать, да, что конкретно вы хотите. В этом поисковике находить, какая перед вами стоит цель. Какое-то новое направление или конкретно изучить ваше направление. Найти как можно больше тендеров, найти какие-то скрытые, закрытые тендеры и так далее. И когда вы начнете искать эти заказы, выделите, выделите для себя самые важные моменты, которые будут вам помогать в работе. Да. Что, там, что для вас важно? Скорость обновления информации или максимальное количество тендеров по вашим ключевым словам. Или, возможно, вам нужна система уведомлений. Очень многие поставщики обращают внимание на аналитику. И у каждого свое представление об анализе. Поэтому. Тоже определитесь, что вы хотите анализировать. Вы хотите посмотреть ваших конкурентов, как они снижались, или вы хотите посмотреть, сколько судов у заказчиков, да, потянут ли они очередную покупку, если вдруг будет суд, смогут ли они с вами расплатиться и так далее. И когда вы будете просматривать эти подобранные для вас тендеры поисковиков, тоже обращайте внимание на то, как выглядит сама карточка этого тендера. Информации очень много, да, начиная с того, что в самом извещении данный есть, очень много всяких параметров, плюс система поиска тоже имеет определенный свой интерфейс и добавляет какие-то важные на их взгляд моменты. Поэтому, когда будете просматривать карточку, Определитесь, на что вы смотрите в первую очередь, что для вас важно, место поставки или вам важно сразу видеть на какой площадке будет проходить тендер. Или, например, вы ориентируетесь исключительно на цену контракта или на способ закупки. Когда вы будете точно знать, что для вас важно при быстром просмотре, потому что смотреть придется действительно очень много. И ждать от того, что поисковик сам за вас подумает, несмотря на то, что они многие построены на системе искусственного интеллекта, посмотреть придется очень много. И когда вы определитесь да, с основными критериями, на которые вы обращаете внимание, вы сразу же поймете, какой из поисковиков вам лучше всего подходит. Очень многие системы поиска любят... Выдавать себя за CRM-систему. Да? Например, не очень качественно работает поиск, не очень качественно работает аналитика, но при этом система говорит о том, что вот вы сможете делать то-то-то-то, построите идеальный процесс в вашем департаменте, будете получать те необходимые уведомления. Так сказать, как сейчас популярно, да, вы будете работать с лидами, которые благодаря нашей системе будут переходить в сделки. И можно заиграться да, во все эти процессы и э, не уделять действительно время просмотру да, как можно большему количеству заказов. Поэтому решите, нужна ли вам CRM-система или у вас есть своя CRM-система и возможно вам... Понадобится просто интегрироваться да, с этой системой поиска. Или в вашем департаменте не очень много людей, всего лишь 2-3, поэтому не надо тратить дополнительные деньги на то, чтобы система поиска была для вас CRM-системой. Когда вы будете смотреть на рынке да, системы, которые вам выдаст... Google или Яндекс, обращайте внимание на то, сколько она стоит. В цену иногда не все закладывается. Какие-то системы продают за определенную цену урезанную часть своего функционала. Поэтому спрашивайте про это, а все ли вам будет доступно за... 7 или 27 тысяч в месяц, обязательно смотрите, что входит в тариф, да, задавайте вопросы. Бывает такое, что в системе есть определенные подводные камни. Например, сама система может быть бесплатной, но она не будет вам показывать, поиск не будет и выдача не будет максимально релевантной и э, полной, да, потому что, скорее всего, эта система была создана для того, чтобы дополнительно продавать вам другие услуги, как банковские гарантии или обслуживание, э, сопровождение у вас, э, тендерное сопровождение для участия и победы. И э, такие компании поиск делают уже как дополнительный да, функционал и уделяют ему много силы, времени и денег, вот, так что имейте в виду, хорошая система поиска не будет стоить дешево и не будет бесплатной, это точно. Обращайте внимание на пробный период. Я не люблю компании, которые, у которых пробный период нужно постоянно выбивать. Любая э, хорошая система уже при входе на сайт должна давать вам как минимум 7 дней. За 7 дней у вас есть возможность полноценно изучить то ли поперек весь этот поисковик и уже действительно найти для себя свои тендеры и а, даже где-то поучаствовать. Лучше, чтобы был пробный период дней 14, но те поисковики, да, которые я рекомендую, там действительно очень все хорошо с пробным периодом. И во время пробного периода вам открывается весь функционал. Есть некоторые системы, которые дают этот пробный период, но для того, чтобы посмотреть ту же самую аналитику и выгрузить отчет, вам нужно будет каждый раз звонить менеджерам и просить а, пустить вас в эту часть функционала. Обращайте внимание на точность и полноту поиска. Иногда система, ну, изобразная, показывает вам поиск, а, показывает вам список, например, вы можете бить слово «лосось», да, а система вам покажет тендеры с лосьоном, плюс она вам покажет еще тендеры, где лосось является наименованием какого-то региона и так далее. Да, и вам придется очень много всего отсортировать. Обращайте внимание на то, как часто обновляется информация. Спрашивайте, да, как быстро появляется тендер в системе после ее публикации на ИИС или на площадке. Это очень важно. Плюс обращайте внимание на качество обслуживания. Должны быть хорошие менеджеры, которые не просто периодически вам напоминают о том, что у вас истек тариф, но и еще обладают эмпатией и заинтересованы в том, чтобы ваши шаблоны были настроены корректно. Те компании, которые мне нравятся, там действительно очень хороший менеджер. Помимо того, что они звонят, да, интересуются, как у вас обстоят дела, предлагают свою помощь, не жалеют времени на то, чтобы показать абсолютно все, что есть в системе, и дополнительно еще в некоторых поисковиках в личном кабинете есть информация о том, кто ваш менеджер и время его работы. Это тоже очень важно и такой хороший бонус. Плюс, когда вы будете смотреть эти поисковики, выберите сразу несколько и сравнивайте. Как и сколько да, показывает вам система при одинаковых запросах. То есть вбейте одно и то же слово, да, один и тот же товар в разных поисковиках, и посмотрите, как ведет себя система, как она показывает вам эти карточки. После этого, после такого небольшого сравнения, вы обязательно выберете то, что вам подходит. Хотя бы визуально, это точно. И э, обращайте внимание, где помимо актуальных тендеров, еще система вам находит эти заказы. Показывает ли она вам закупки малого объема, показывает ли вам система уже отыгранные тендеры, есть ли там информация по планируемым закупкам и так далее. Иногда некоторые поисковики применяя такой маркетинговый ход они говорят, то, что у них там 300 или 400 подключенных площадок, но это на самом деле не очень важно, потому что не со всех этих 300 площадок они действительно берут полезную для вас информацию. Вот поэтому на это вестись не стоит, лучше смотреть конкретно пробный период, да, на каких площадках ваши заказы и, соответственно, кто ваши основные заказчики. У меня все по такой вводной части. И сейчас я хотела бы перейти в личный кабинет площадки OTC.ru. OTC.ru представляет из себя не только да, электронную площадку, на которой проходят тендеры по 223 также мы еще и Marketplace, и система поиска. Вот так выглядит наш личный кабинет. сейчас я Делаю демонстрацию, а то я уже ушла и не включила. Если у кого-то появились какие-то вопросы по сайту закупки.gov и по поисковика, можете их сейчас задать. Сейчас я вернусь. Скажите, пожалуйста, видно ли экран? Поставьте плюсы. Алена, я пришлю список э, чат в WhatsApp. Поисковики, которые хорошие. Ну и плюс наш. Так, раз видно, тогда перейдем. У всех участников марафона будет домашнее задание, вам придется потренироваться, потренироваться именно на нашей системе, как искать ваши заказы. Раздел, в котором вы будете работать, называется управление продажами. После того, как вы пройдете регистрацию, вы попадете в этот личный кабинет. Управление продажами – это раздел, с которым работают поставщики, участники торгов. Со временем он у нас поменяется немного, будет более понятный. Но сейчас запоминайте. Вы заходите в поиск и мониторинг тендеров. Еще раз, я уже там была, но загрузим повторно. Видите, слева у меня ранее уже созданные шаблоны, создавать это вы можете неограниченное количество шаблонов. Сделайте через кнопочку создать шаблон. И вводите ключевые слова, которые вы считаете, определяют, да, или описывают ваше направление. Если, если у вас очень простой товар и услуга, да, например, Поставка бумаги, то э, не стоит очень сильно ломать голову, да, посмотрите по простым словам и, и словосочетаниям. Если у вас более э, сложное да, какое-то направление, то здесь придется поизучать выдачу, плюс э, посмотреть какие-то, возможно, ранее отыгранные контракты. Да, какие там слова встречаются, поизучать конкурсную документацию, поизучать наименование извещений, если это госторги, и включать уже в группу ключевых слов э, те слова и словосочетания, которые максимально приближают вас к вашему направлению. Сейчас посмотрим поставку. Поставка бумаги. Можно задавать расстояние между словами, можно указывать точное соответствие. Точное соответствие, когда вы знаете, что э, эта пара, да, слов или группа слов обязательно встречаются вместе. Это все опытным путем, вы поймете. И э, со временем, да, после, большого просмотра, после просмотра большого списка тендеров у вас уже будет э, четко сформировано, понимание того, какие слова и словосочетания убивать. Если, если у вас несколько направлений, да, например, вы занимаетесь поставкой бумаги и поставкой, например, ручек, да, несмотря на то, что это канцтовары, есть смысл разделить изначально это на разные шаблоны и посмотреть, да, какие тендеры появляются когда вы вбиваете не, не, не вместе да, все эти слова. Посмотреть отдельно по бумаге, посмотреть отдельно по ручкам, и после этого уже объединять все это в, в одну систему поиска. А с помощью да, мы подсвечиваем, где встречаются ваши слова. То есть вы видите в да, наименовании, в позициях. Документе и прям название документа. Вы можете отсюда уже сразу посмотреть, где находится описание вашей продукции. Для более детального просмотра переходите в раздел «Подробнее» и изучаете уже саму карточку. Карточку тендера. Да, карточка тендера немножечко отличается от той, которая опубликована на ИС, да, или на самой площадке. Но для того, чтобы посмотреть этот тендерный на ИС, вы можете отсюда перейти по активной ссылке, либо да, перейти сразу на площадку, где этот тендер опубликован. Посмотрите в практическом задании, поизучайте карточку. Возможно у вас появятся какие-то вопросы или пожелания, как она должна выглядеть. Мы будем рады от вас получить обратную связь. Но сейчас я хотела бы остановиться на аналитике. Так как вы новички и только пришли в рынок торгов, то ваша задача еще и проанализировать как выглядит ваша ниша на рынке госторгов. Для этого есть раздел аналитика. По ключевым словам, по созданному шаблону, система вам покажет и сделает акцент на, на том, где больше всего денег да, в регионах, кто ваши основные заказчики, кто ваши конкуренты и вообще какие риски вас ждут на этом рынке. Сейчас подгрузится наша аналитика. Есть такой интересный инструмент, который называется распределение по кодам КПД-2. Сейчас объясню, зачем он нужен. Бывает такое, что иногда заказчики неверно указывают код КПД или, например, ошибаются в указании кода или делают это, так сказать, специально. И наша система помогает найти вам тендеры, где встречаются ваши ключевые слова, но указанные коды, которые, например, не совсем по этой тематике. И когда вы посмотрите, пройдетесь по всем этим кодам, возможно, вы увидите как раз вот эти скрытые тендеры, ну или, в принципе, откроете для себя какое-то новое направление. Вот здесь мы видим, да, что все-таки основной процент тендеров, где поставка бумаги, корректно указан, код КПД-2, да, целлюлоза, бумага. Но есть еще, например, тендер изделия, тендеры, где код присвоен изделие из бумаги, иные, да, опять же, что в этих иных, что там за поставка бумаги, где код указан иные, ну, машины, мыло и так далее. Потратьте время, поизучайте, посмотрите. Вы можете из каждого этого кода сделать отдельный шаблон поиска. Давайте мы не будем продукты химические. Посмотрим сейчас. Вот мне нравятся изделия из бумаги и картона. И можете создать новый фильтр. И уже система вам покажет новый шаблон да, с ключевым словом и, соответственно, присвоит сразу категорию. Когда вы будете настраивать отдельные шаблоны поиска и мониторинга, делайте тоже несколько вариантов. поставьте Создайте шаблон только с ключевыми словами, шаблон только с категориями, и какие-то шаблоны, где у вас объединяется, да, и ключевое слово, и категория. Посмотрите, какие будут у вас списки. Они будут отличаться. Вот мы видим поставка, товара, поставка, бумаги, поставка бумаги. Закупка с использованием магазина. И так далее. Пройдитесь по всем ну, максимально близким к вашему направлению кодам да, с а, ключевыми словами. Также мы показываем, как распределены тендеры по регионам, то есть сколько и на какую сумму проходило уже тендеров а, по вашему направлению. И подсвечиваем вам самые такие жирные регионы. Если есть желание выйти да, на другой регион, соседний, тоже стоит обратить внимание, как обстоят дела с объемами в соседних регионах. Плюс мы строим прогноз, да, полагаясь на предыдущие два года, прогноз по объемам на да, ближайшие 12 месяцев. Вот здесь мы видим такой сильный скачок, что в декабре планируется очень много закупок. То есть декабрь будет достаточно жирный месяц на закупку бумаги. И, соответственно, этот прогноз формируется на дату поиска. То есть мы ищем сегодня, 17 сентября 2016 года. И система нам показывает, сколько на сегодня уже. Идет тендеров, где, подача, где идет подача заявок, да, сколько планируется в этом месяце ну, опубликоваться, но еще не опубликовано, мы видим да, 165 тендеров, и, соответственно, сколько уже тендеров на сегодня завершено. Вот Интересный тоже график распределения закупок по ценовым диапазонам. Здесь вы видите средний чек, да, сколько денег в среднем поставщики забирают с тендера. И в основном, да, на поставку бумаги проходят тендер, где начальная максимальная цена менее 400 тысяч рублей. Но есть и крупные да, от 3 до 10 миллионов. То как вы понимаете, какой ваш да, в денежном. Валенти объем, сколько в среднем вы зарабатываете на тендере. И а, также мы показываем, какие месяца самые жирненькие. Да, то есть здесь мы видим, что декабрь по сумме, то есть больше всего денег будет в декабре, также будет в октябре, а, но при этом много будет тендеров в марте да, и в апреле. То есть по количеству мы видим одни месяца, да, по э, деньгам мы видим, что еще э, конкуренцию марта и апрелю э, дает декабрь и октябрь. Ну и плюс мы показываем, сколько, какая доля МСФ в э, вашей нише. Да, то есть есть тендеры, где заказчики объявляют, что обязательное участие компаний малого и среднего да, предпринимательства. Плюс мы вам покажем весь список заказчиков, которые когда-либо закупали подобную продукцию. Вы видите, что очень много в Красноярске, в Антах, Середловске, ну, понятно, Москва, Московская область. Вот этот список. Он пока просто в виде таблицы, неактивные ссылки, сразу предупреждаю, но есть возможность его посмотреть, да, увидеть самых жирненьких, кто больше всего закупал когда-либо. И спускаться, спускаться вниз, посмотреть всех. Также мы вам показываем, кто ваши основные конкуренты. в каком количестве тендеров они участвовали на подобную продукцию да, и сколько раз побеждали. Здесь мы показываем, сколько в среднем участников выходит на тендер в том или ином регионе. В Карелии достаточно высокая конкуренция, в Твери, в Смоленске, Калуге, в Перми. Поэтому, возможно, есть смысл посмотреть какой-то другой регион, Та же самая Кировская область, Мордовия, Кострома, там уже конкуренция поменьше. Кавказ, ну понятно. И а, также мы вам показываем, сколько в среднем участников выходит на тот или иной ценовой диапазон. Больше всего тендеров мы видели да, в предыдущих графиках. Именно сначально максимальной ценой меньше 400 тысяч, но при этом конкуренция здесь не очень высокая. Да? Больше всего конкурентов у вас именно в диапазоне до 3 миллионов. Поэтому смело можно заходить в центры, которые менее 400 тысяч. Ваши конкуренты и да, из каких регионов поставляют. И, соответственно, риски по рынку в целом. Каждый раз, когда вы выбираете для себя новое направление или детально изучаете свое, обращайте внимание на наши спидометры. Здесь мы показываем, что в рынке, например, очень высокий риск отклонения заявок. И вам, прежде чем подавать заявку, все-таки нужно очень хорошо и детально изучить конкурсную документацию. Плюс вы видите, что есть риск уклонения от подписания контракта, но при этом очень-очень низкие риски при получении оплаты. То есть заказчики вовремя расплачиваются со своими подрядчиками. И доля расторгнутых контрактов очень маленькая на этом рынке, практически никакая, то есть... На данный момент 99% контрактов с поставкой бумаги да, находятся на исполнении либо уже завершены. А если происходит какое-то расторжение, то ну, в основном по соглашению второго. Все хорошо здесь. Вот это основное, что я хотела сказать про нашу систему. Обязательно посмотрите аналитику. И э, у вас будет домашнее задание, где вам необходимо будет еще поработать с фильтрами, да, посмотреть, что из себя представляет ваш рынок, поискать тендеры с документами, без документов, позаводить площадки или, например, не ограничивать себя, а искать исключительно по ключевым словам и по всем регионам. Так, домашнее задание мы... Так, а кто видит пустой экран? Все видели пустой экран? Нет, то есть была, да, демонстрация? Фух, хорошо. Все в норме, отлично. Я уже испугалась. У меня все. Если есть сейчас какие-то вопросы, задавайте, и можно будет уже приступать к работе практической. Ну что ж, наверное, всем все понятно. Коллеги, тогда спасибо вам за внимание, всем хорошего дня и ждите от меня ДЗ в чате и, соответственно, топ тех поисковиков, которые я считаю очень хорошими. Всем большое спасибо и до свидания.